Всем здарова, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте Сани мясной. Думаю, все помнят этот аккаунт. И у нас сегодня с вами здесь будет опять же ролинг созвездий, некоторым героем. Плюс подкрываем пыльцу потратим плюхи какие есть в общем поехали поехали начнем с некоторых героев которых я уже так посмотрел вкратце у нас сегодня неплохо что есть по акциям потрате посмотрим временные войди в накопление выращивай цветущие бонусы, разбей, большая выгода. Так, не сокровищница есть. Сокровищница, да. И выращивай призы. А, в общем, поехали. Потому что будет длительный такой видосик. А, так, начнем. Давайте начнем, пожалуй, с Ронина. Снаряжение созвездия ищем. Даже не Ронина, давайте с Ворожая. А, так, 4, 5, 5, 5. Надо нам здесь вытащить одну пятерку еще. Чтобы у нас был бонус. В виде шестого созвездия. Посмотрим сейчас, как, как на русском сервере падают. Ну, Ворожая в первую очередь надо качать. Самый такой востребованный и самый нужный герой на многих аккаунтах Так, я вижу Уклонение сегодня на русском сервере Реально круто падает Просто божественно Я бы даже сказал Четверка Нет, четверка нам не подходит Да, вот это жесть 10 тысяч самоцветов и ни одного пятого уклона. Ну, такое только на русском может быть. У меня на английском сервере а, не падает. Вообще, что-то плохо падать начало. Но уклоны падают вообще отлично. А, не падает крит урон. Что-то они, короче, подкрутили, походу. Но рандомчик, что это за фигня? Просто трэш четверка. Я офигею. Просто жесть, ребят. Посмотрите, как улетают самоцветы. Но выражая однозначно надо сделать одним из первых. Ть, Я офигею. Что за фигня? Так, давайте еще 4000. Просто боль. Да. Я не удивлюсь, что через пару обнов Нам добавят Возможность получать так созвездие Ну посмотрите, по 450 фигачим Ни одной пятерки Просто бред а, Идем ищем а, Ронина Я надеюсь на Ронине хоть нам упадет Дофига надо вытащить Блин, пипец Я в шоке, честно говоря с того как офигенно падают уклонения у нас они по моему вообще вообще просто не существует жесть реджи вы вот скажите это нормально это же сну за самоцветы и не бездонатные там с этими с орденами Но просто тупо уклонов на русском сервере походу нет я в шоке я просто в шоке ребят даже четверки тупо не падают вот четверка упала, как сказал, только даже четверки не падают. По пятерочка есть, отлично. Я в шоке, честно скажу, с того, как падают. Ну, 85К, конечно, могут и все 85К улететь, и на одном герое не доролить мы можем. Это тоже такое вполне, вполне вероятно, и вполне возможно. Да ты что? Ну рандомчик давай хоть здесь тройка да блин дайте пятерку наконец-то а, так есть созвездие чарка есть ну хоть здесь более-менее нормально упала поехали обратно будем пробовать выражая добить его однозначно надо добить да, отлично, ворожай тоже зашел. А, хорошо. Так, а кого там еще нам надо было затащить? Ворожай, Мэри. Фрэнк. Фрэнк Мэри, поехали посмотрим. Фрэнкенштейн. Так, где там он у нас? Не помню, уже после какой обновы он был добавлен. Здесь у него на точность. Так, точность, точность, точность. Нам надо здесь словить одну точность. Пятую. Офигей. Но здесь первые тычки. Супер. Ну, нету смысла дальше тратить. Поехали на Мэри смотрим. Мэри, Мэри, Мэри. Где ты? Вот она. А, так, тут у нас уклон-уклон. Он хочет уклонения. Ну, конечно, я противник уклона. Но если он хочет... Хозяин-барин. Ловим на Мэри уклон. А, Мэри без точности, с уклонением. Да, она будет там, возможно, жить у вас. Но толку от нее никакого, по сути, не будет. Такс. Отлично. Теперь есть. Еще осталось... Ой, отлично вообще. Смотрите, что-то что свершилось. Четверка, нифига себе. Нифига себе, ребята. 5-4. Попробуем еще одну пятерку словить хотя бы. Я в принципе, она особо той нафиг не нужна. Было бы две точки. Нифига себе. Посмотрите, что делается с уклонениями. Было бы точность пятая можно было бы оставить хоть. Ну, рандомчик. Давай. 40к мы уже слили Вот созвездие это самое дорогое, что не есть на сегодня. Так, 4-5. Нет, это не катит. Ну сейчас, кстати, я смотрю, начали уклон уклоны падать более-менее получше. А, у меня, когда я в свое время ролил, уклонений столько не было, как у ребят. Но дрюхи там на аккаунте, здесь я тоже смотрю дофигище просто. А сами кита улетают. Блин, да дайте точность нормально. Не хотят ни уклона, ни точности. Но я не вижу смысла вот тоже сливать дофигища самого на седьмую чару. Ну честно скажу, это тоже бессмысленно. Шестой вот хватает с головой. Тем более у него там уклоны в этом. Ну блин, здесь бы точности нам нормально. Так, еще один уклон. Ну давайте ж макнем. Такой уклончик. Ну хотел с уклоном. Вот тебе с уклоном. Такс. Такс, такс, такс, что у нас еще есть? Фрэнки уклон, Ронин, уклон, ворожей. А роза он хочет. Роза, роза, роза. Поехали посмотрим, что там у него с розой творится еще. Так, где там-то роза? Блин, столько уже подобавляли героев. И помнишь, какой за каким шел? Фрэнк. Седна, Сура, Ахатма, Командура, Трифит. Вот она Роза. А, так, что в Розе по созвездиям В принципе, здесь можно тоже попробовать подхимичить. Отлично. Посмотрите, что так. Ничего так уклоны пошли. Я я не ожидал, честно говоря. Ну, розу, в принципе, можно собрать на уклон, плюс точность. Опять же, все зависит от того, где вы хотите применять героя. Так, давайте хотя бы доролим до шестой чарки. Я надеюсь, нам повезет. Четверка. Тройка. Не, все, все, ребятушки, не то Так, пятерочка, отлично Так, ну дайте еще одну пятерку Так, чтобы можно было еще на Бардика залететь Испытать удачу Злобы, блин какой то реально дичь полная о мой гад нифига себе ну что, поехали он хотел на барде попробуем ну, главное что мы остальных сделали теперь можно попробовать и барда зафигачить сколько у нас две попытки будет Испытываем удачу, ребят. Сейчас только чух и, и пятая. Угу, конечно, размечтались. Так, снуки, эти самые мы ему оставим. А -а -а, поехали, посмотрим, что у нас сокровищница сокровищнице будет. В событии участвует слишком много игроков. Попробуйте, войди позже. Супер, мне это нравится. Это единственная тема такая только на русском сервере, может быть. Так, золотой ключ, кристаллы, кристаллы, карта, что похерили, похерили, да, дроп героя. пакет, пакет, радует, кстати, что очень быстро начали открываться акции, ордена, кристаллы, да, походу, походу фиксанули ребят сокровищницу, потому что за 20 попыток я раньше отсюда, оккультист, а да, может и нет землеройку вытаскивал других ну оккультиста получили может все таки нет в любом случае сокровищница на русском бугимен а, лучше чем на других серваках тут спор ледяной феникс не ребят ничего не пофиксили все гуд Роза. Но это не все сейчас мы пойдем с вами еще по лицу Забирать. Попробуем собрать, посмотрим, что у него там делается по осколкам. Неплохо, нифига себе, и розу еще получили. Я что-то быстро проскочил. Но герои довольно-таки неплохие. Я вам скажу так. Я розу, например, у себя на Сардели собрал с столке. Так, окей, поехали сюда. Парящий остров... 970 у нас. Ну, поехали. Так, и того у нас механоида 80. Посмотрим. Ну, видите, падает. Кстати, а мастерун у него есть или нету? Мастерун у него есть. А у него практически все герои есть. Механоида только нету. Персерка нету и Матроны. Вот так вот поехали позабираем плюшки сейчас а, так парящий механоид механоид но механоид в основном только по два падает то есть максимум где-то мы штук 40 зафармим я думаю где-то так плюс-минус Опять механоидов упал Нифига себе Прям мега удача Посмотрите как божество фигачит полным ходом Да божество конечно сыпет Жестко Так Забираем плюшечки Отлично. Сейчас подкрываем, посмотрим, чем мы там в итоге получили. 130, ну 50 осколков получили. Довольно-таки неплохо. Супер. Так, так, так, так, так, так, так. Поехали сюда. 72 сундучка, ну тоже я считаю довольно-таки нехило, не учитывая, что это сопутные расходники, довольно-таки хорошо. 6 эмблемок Prime, неплохо, о, нифига себе, разнобойчик получился. 21 такой вот сундучок вальки. Ну карточки пока можно оставлять, но тоже расходники, смотрите, полным ходом. Так, у него есть донатные карты и такие карты. Но ему тут с этим героем нифига не надо. А, так. Давайте пооткрываем, попробуем карты. Испытаем удачу. Посмотрим на шансы, как падает. Два бугимена. Понятно все. Нифига. Вот нифига толком нормально не падает. А ну ч? Ч по Мэри? Говорю по Мэри, что по Фрейе, нифига вот, Просто тупо Фрейе не летит Но ну, мы сейчас освобождаем ему места Тут обычные карты Это обычные расходники Ну шансы, как видите Так, ну что, делаем ставки Сколько будет дуэлянтов? Чик, бард Неплохо Чик, еще один бард Дайте божество еще Дуэлянт, нет, два барда Блин, как я себе хотел барда ну, блин, мне упало божество и дуэлянт. В общем, такой вот видосик, ребят, я считаю, довольно-таки неплохо. Пооткрывали мы плюхи и получили и созвездие, и нормально затарились. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, кому надо такие открытия. Кидайте заявочки в телегу либо в ВК. Всем удачи, всем пока.